Добрый день! Компания Graph Interactive совместно с компанией LocoMaket разработали для УГМК-застройщика интерактивный макет Екатеринбург-Сити. Сейчас я покажу и немножечко расскажу о том, как это работает. В этом интерактивном макете мы можем познакомиться с концепцией всего проекта в целом и с некоторыми интересными деталями. Для управления планшетом у нас организован графический интерфейс на мобильном устройстве. С помощью него мы выделяем интересующие зоны, читаем о них информацию, можем познакомиться с огромным количеством графического контента. Здесь же осуществляется переключение макета в дневной и ночной режим. Как вы видите, Вся 3D-сцена перестраивается. Появляется подсветка деревьев, огоньки, салют над акваторией пруда. И, конечно же, гораздо лучше выделяется подсветка жилых зон, бизнес-центров будущего Екатеринбург-Сити, мест для развлечения, где будут размещены кафе и другие заведения. Данное решение позволяет презентовать концептуальный проект для застройщиков в полной мере. А дополнительное пространство для демонстрации информации о проекте впоследствии позволит углубить данное решение вплоть до демонстрации этажных планов, выбрав дом, выбрав этаж и показав буквально каждую квартиру.